Стихотворение "Огонек" Решетников Александр Владимирович. И вот снова ночь, и снова меня, Бессонница манит к окошку. И я в бледном свете ночного огня Тяну до утра понемножку. А там за окном в зимние ночи Застыли деревья кораллы, И город усталый уныло молчит Под белым зимой покрывалом. Все мгла поглотила, и все же вдали теплится фонарик желтея. Он просит, мигая, сюда посмотри, Тебе сразу станет теплее, окошко уютное, домик и сад, Ленивая стелица в юга. В окошке две тени, прижавшись, молчат, и гладят ладони друг друга. Стыдливо я взгляд отвожу, и до слез Мне душу их нежность задела, Как много хорошего в сердце принес. Светящийся лучик не смелый.